сериала английского пик-шоу очень подойдет вот такая вот штука на вечер это шоколад который имеет вот такой вот штрих-код страны производителя пиндоский qr-код с информацией чтобы узнать больше информации о данной плитке шоколада сейчас мы его устроим можно будет запустить сериальчик посмотреть М -м, прикольный шоколад мой любимый белый мой любимый хершер немножко неправильно разломал под кофеек с печеньками орел крошкой Довольно-таки крупный. Самое то. Превосходный шоколад. Белый. Берем кофеек. И запускаем сериал. Рекомендую всем попробовать данную штуку. Ну, а я с вами буду прощаться. Ставим лайки. Либо, если кому-то не понравилось, дизлайки. Оставляем комментарии. И вперед. Подписываемся на канал. Набираем первую тысячу. Всем пока.